грудной клеткой по полукругу из стороны в сторону, из стороны в сторону. Разводим руки в стороны, поднимаем грудную клетку вверх и бросаем ее вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Почувствуйте напряжение мышц грудной клетки при движении вверх и вниз. Используя мышцы грудной клетки, толкаем ее вперед, поднимаем вверх, отводим назад, опускаем вниз. И снова вперед, вверх, назад, вниз. И еще раз вперед, вверх, назад, вниз. Теперь повторяем то же самое непрерывными движениями по кругу. Верх, и вверх и вверх и вверх. И вверх. А теперь выполним несколько упражнений на полу. Выпрямляем тело вверх, опираясь на руки и на ноги. Начинаем вращать бедра. Вращаем. Еще раз. Еще раз. Держите бедра на весу, а тело ровным. Это отличное упражнение для многих групп мышц. Вращаем бедра четко. Вращаем, вращаем, вращаем. Кладем одну ногу на другую. Втягиваем мышцы живота, расслабляем. Втягиваем, расслабляем. Держите тело ровно. Продолжаем втягивать, расслаблять. Втягивать, расслаблять. А теперь в два in, раза быстрее. In, in, втягиваем, in, втягиваем, in. втягиваем. Почувствуйте, как работают мышцы пресса. Втягиваем, in, втягиваем, in. втягиваем. Your Опираемся your на локти и начинаем резко поднимать down. вытянутую ногу вверх. Резко вверх и вниз. Вверх, вниз. Опускаем ногу медленно. Теперь другую ногу вверх, вниз, а, вверх, вниз. Вверх и медленно вниз. Чувствуем, как работают мышцы нижнего пресса. Кладем одну ногу на другую. Поднимаем и держим. Чувствуем, как напрягаются мышцы пресса. Это довольно тяжелое упражнение. Продолжаем держать. опускаем. Ложимся на спину, руки скрещены на груди. Поднимаем голову, стараясь достать подбородком грудь. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Плечи не касаются пола. Стараемся не отрывать спину от пола. Почувствуйте напряжение мышц пресса. Меняем позу, поднимаем ноги икры параллельно полу. Продолжаем тянуться подбородком. Вверх, вниз. Следите за тем, чтобы плечи не касались пола. Вверх, вниз. Продолжаем. Поднимаем ноги перпендикулярно полу. Приближаем корпус к ногам, скрещивая и разводя руки. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Руки скрещиваем, разводим, поднимаемся, опускаемся, продолжаем движение. А теперь попеременно тянемся каждой рукой, правой, и левой. Тянемся еще, еще. Движения руками плавные. Чувствуем, как нагреваются мышцы пресса. Поворачиваемся на бок. Руки тянутся вверх, за ними up, следует корпус. И вверх, up, и вверх, и up. вверх. Поворачиваемся на другой бок. Держите колени вместе. Тянемся за руками и вверх. И вверх, а и вверх. Great for those Прекрасное упражнение handles. на боковые мышцы. Старайтесь не опускать руки. Ложимся на спину, ноги вытянуты, руки за головой. Втягиваем живот. Тянемся всем телом и расслабляемся. Меняем позицию в положении на животе. Поднимаемся на руках и тянем голову назад. Стараемся почувствовать, как растягиваются мышцы живота. Постарайтесь выпрямить руки, насколько сможете. Тянем нижние мышцы спины по мере того, как вытягиваются руки перед собой. Заводим руки за спину и сцепляем пальцы в замок. Дышите равномерно. Старайтесь расслабить мышцы спины и шеи по мере того, как вы выпрямляетесь. Подяните руки как можно дальше назад. Открывая плечи и грудь. Потянитесь в сторону, опираясь на одну руку. Чувствуйте, как медленно тянутся боковые мышцы и ослабевает напряжение. Теперь тянемся в другую сторону. Опираемся на другую руку, чувствуем, как растягиваются мышцы и снимается напряжение. Стараемся расслабиться как можно сильнее. И вверх. Принимаем вертикальное положение стараемся расслабить мышцы шеи. Начинаем медленное вращение головой в сторону, назад, в другую сторону, вперед. Теперь в другую сторону. Стараемся почувствовать, как расслабляются мышцы шеи. Движение грудной клеткой по полукругу из стороны в сторону, из стороны в сторону.